Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у меня на тесте видеокарта 2080 от компании Polite. Это Polite Super Jetstream. Посмотрим на ее систему охлаждения, разгон и показатели в играх. И да, впервые на канале тестировать будем не только в нескольких играх, но и в нескольких разрешениях. Будет Full HD, Quad HD и 4K. Благо мой монитор позволяет наконец-таки это сделать. Но если, друзья, вы решите после просмотра данного ролика купить себе данную 2080 или какую-либо другую, то обязательно загляните на сайт e-каталог. Там вы сможете сравнить цены на один и тот же товар в разных магазинах, найти оптимальную для себя видеокарточку по определенным параметрам и, соответственно, почитать отзывы других покупателей и определиться с выбором. Ссылка на данный каталог будет в описании, ну а мы переходим непосредственно к обзору. Итак, карта поставляется в стандартной коробке, ничего нового тут нету. К слову, внешний дизайн самой карты остался аналогичным прошлому десятому поколению. Тут мы имеем с одной стороны серый кожух с двумя 100-мм вентиляторами, но ну, а с другой черный металлический бэкплейт. Карта имеет прежнюю длину 292 мм и ширину порядка 6 см, то есть на материнской плате она занимает как минимум 3 слота. Что касается системы охлаждения, то она также не претерпела существенных изменений. Она состоит из двух радиаторов, соединенных пятью медными тепловыми трубками и такого же медного основания, непосредственно контактирующего с чипом ГПУ. Ну а чипы в памяти, фазы питания и некоторые другие элементы непосредственно контактируют с радиатором через термопрокладки. В общем, все с одной стороны очень просто и лаконично, но ну, а с другой стороны, что еще нужно для счастья? Что до заднего бэкплейта, то он также контактирует с памятью и VRAM через термопрокладки, так что это не просто элемент декора, а важная часть системы охлаждения. Ну так вот, друзья, по температурам на полных оборотах вентиляторов, а это порядка 2300 оборотов в минуту, внутри закрытого корпуса карта выдает до 68 градусов, как в тестах, так и в играх. И это просто отличный результат. Однако, как вы понимаете, на таких скоростях любой вентилятор будет дико шуметь. И палит в данном случае не стало исключением. То есть на полных скоростях шумит она, как чертов паровоз. Бесшумная карта становится примерно на 55% от максимальной скорости или где-то 1250 оборотов в минуту, то есть тогда ее вообще не слышно. Но при этом температуры в тестах возрастают до где-то 80-83 градусов, это данные внутри корпуса, а не на открытом стенде, как тестируют многие. И такие температуры уже не столь безопасны для чипа. Поэтому мой вам совет, не трогайте настройки вентиляторов, пусть работают на автомате. В автоматическом режиме вентиляторы крутятся примерно на 65% или 1500 оборотов в минуту, и температура карты внутри корпуса достигает 75 градусов, что является эдакой золотой серединой. То есть не так громко, и не так жарко. Ну вот фанатов идеальных Silent System, все-таки от покупки данной карты я бы отговорил. То есть лучше присмотреться к более дорогим и более тихим системам, типа Asus Astrix и EVGA FTW3. То есть они могут быть действительно полностью тихими и при этом холодными. Что до системы питания карты, то она состоит из 12 фаз, то есть 10 фаз на GPU и 2 на видеопамять. А управляют питанием два контроллера. Это UP9512P. Один отвечает за питание видеопамяти, опять таки, второй за питание GPU. Что до разгона, то хотя карта и имеет два коннектора питания по 8 пин каждый, 12 фаз питания и в теории через провода может максимально потреблять 375 ватт, но power limit, к сожалению, ее авторы ограничили всего 112 процентами. Поэтому она спокойно берет где-то 2050 МГц по чипу, но выше не гонится, то есть все упирается в power limit. Хотя даже такой результат разгона ГПУ вполне достойный, то есть это, скажем так, средние показатели. Что до памяти, то память тут микрон, но микрон, как вы знаете, бывает разный, поэтому не судите книжку по обложке. Тут все очень хорошо и разогнать память вплоть до 7800 МГц вполне реально. Ну да ладно, об охлаждении и разгоне я в принципе рассказал, теперь давайте поговорим о тестах в играх. Все игры тестировались в паре с процессором i9-9900K и запускались с SSD накопителя. Карта работала на штатных настройках и частота GPU была в районе 1900 МГц. Более подробные характеристики тестового стенда вы сейчас видите у себя на экране. Первая игра это Ведьмак 3, все настройки на максимум, включая Nvidia Hairworks. И тут мы имеем свыше 120 кадров Full HD и свыше 90 кадров в Quad HD разрешениях. Что же касается 4 k то дабы получить заветные 60 кадров, все-таки придется снизить немного настройки графики. Например, отключить упомянутые волосы от Nvidia, что в целом не должно сказаться как-то на качестве картинки. Показатели видеокарты по 1% и 0,1% минимального FPS, а также средний FPS, записанный без влияния программ мониторинга, вы сейчас видите у себя на экране. Вторая игра это Shadow of the Tomb Raider или проще говоря старая добрая старушка Лара Крофт, которая не перестает радовать нас своим эм, геймплеем. Тестировалась игра во встроенном бенчмарке на максимальных настройках графики и тут ситуация в принципе аналогичная, то есть поиграть в Full HD и Quad HD можно без каких-либо проблем, а вот в 4К вполне вероятно придется снизить настройки графики до высоких или средневысоких, дабы получить заветные 50-60 FPS и уменьшить просадки по 0.1 и 1% минимального FPS, то есть улучшить качество самого геймплея. Третья игра это Assassin's Creed Odyssey, очередная версия Assassin's Creed, которая уже в принципе выходит каждый год, встроенный бенчмарк и ультра -пресет. Для игры Full HD и Quad HD карты опять-таки за глаза, а вот фанатам 4К, либо снижать настройки, либо довольствоваться 40 кадрами с просадками до примерно 30. Что касается Watch Dogs 2, то игра с высокими требованиями как процессору, так и видеокарте также тестировалась на ультрапресете. Ездил по одному и тому же участку трассы, дабы условия были в принципе идентичными. Ну а итоги ожидаемо аналогичные, то есть Full HD FPS высокие, в Quad HD достойные 60 кадров, а вот в 4К порядка 40 с просадками до 30. Какие выводы можно сделать на основании всего этого, друзья? Что касается в целом карт 2080, поскольку это первая карта у меня на тесте, то они идеальны для Quad HD гейминга. И соответственно игры на Full HD, если вам, конечно, нужен огромный запас по производительности, или ваш монитор поддерживает свыше 100 Гц, и глаз может ощутить эту разницу. Что же до 4К гейминга, то эти карты это, наверное, тот минимум ниже которого которого комфортный 4К гейминг а с высокими настройками в целом в принципе невозможен. То есть это мое личное мнение по моим ощущениям. Что же касается нашего конкретного образца 2080, а именно PolyJetStream, к плюсам карты я отнесу продуманную систему охлаждения, которая равномерно отводит тепло как от GPU, так и от памяти и фаз питания. Неплохой заводской разгон из коробки, то есть действительно частоты порядка 1900 МГц. Это очень даже хорошо. Что касается разгона памяти, то также все просто отлично. Память гонится очень даже хорошо, до высоких значений. То есть получить плюс 600, плюс 700 по памяти, это просто как нечего делать. И также качество изготовления самой карты у меня лично не вызывает вопросов. То есть все эти разговоры оля а ля Полиц Горит, это уже, скажем так, пережиток примерно трехгодичной давности. Но и минусы у карты имеются. Да, действительно, она несколько холоднее, чем Founders Edition. Но вы должны понимать, что на высоких оборотах вентиляторов она становится шумной. На низких оборотах вентиляторов она, скажем так, не очень хорошо справляется с охлаждением. То есть при любых обстоятельствах одновременно полностью холодной и полностью тихой она никогда не будет. То есть здесь какой-то такой средний уровень тишины и средний уровень нагрева. Также ограниченный пауэр лимит, снижающий разгонный потенциал является минусом. Хотя понятно, что он ограничен не просто так, а вытекает прямо из первого минуса, чтобы карта тупо не сгорела. Вот, собственно, наверное, все плюсы и минусы существенные, которые можно у нее выделить. Честно, я ожидал от нее несколько лучшего результата по системе охлаждения и, соответственно, по разгонному потенциалу. У меня сейчас есть такая же 1070 Ti, и я скажу, что это была одна из лучших 1070 Ti, что были у меня на тесте. То есть она была холодная, тихая, хорошо гналась и, соответственно, стоила недорого. Да, среди карт на два вентилятора полет 2080 предлагает одну из лучших систем охлаждения, но если ваш корпус и бюджет не ограничены в размерах, то есть куда более тихие производительные карты, но уже на три вентилятора. Ну а если, друзья, вы решите купить себе эту 2080 или какую-то другую, или купить себе 4 k или Quad HD монитор, соответственно последнее я вам больше советую, то загляните на сайт e-каталог, там вы сможете сравнить цены на разных площадках, посмотреть, что для вас более выгодно, почитать отзывы на те или иные товары и купить их, соответственно, с минимальной наценкой. Вот, собственно, и все, что хотелось бы вам сегодня сказать. С вами, как всегда, был Белыч. Если видео вам понравилось, то жмите на лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в центре событий. И также делитесь им с друзьями, быть может для них это будет также полезно и познавательно. Всем еще раз удачи и до новых встреч!